Сумай нога, это Так тихо я слышу их светит до двух недавных ушла, душа тут был, И эти на Элфи Ну как ты дома, мода ближнего предателя, а каким Ну как ты там, моя мадам, мы предатели Я опять убитый в хлам и давай, не будешь ты, грустно, мы просто забудем Что мы когда-то были вместе, Заброшу, Так что, моя больная леди, ты не обижайся мне нужно свежать, давай теряйся, теряйся Таки, а мы, как мы летом, так и остались ничьи Я помню те прогулки, в парке под маной Когда ты голодный что навсегда со мной И я меня натралю, не первому отрал Я так верил в тебя, а ты придавал Давай по дому продолжай, продолжай теряться пора. Порам зависать, поглубок же дать твоим встречи со мной. Не будет удешек, ты враз меняла короля. Короля нам бешут, ну как ты там, мы должны приш ⁇ м наблюдать.